Ола! Меня зовут Дарья Шиляева, и я продолжаю изучать португальский язык. В португальском языке, как и, наверное, во всех существующих языках, существуют некоторые исключения из правил. Среди них нерегулярные глаголы, и сегодня я предлагаю разобрать вам одни из них. И начать я предлагаю, наверное, с одних из самых популярных нерегулярных глаголов, не считая глагола «быть» иметь и находиться, их мы уже с вами разбирали, ссылочка будет в инфобоксе. А сегодня мы с вами разберем три другие глагола, это глагол «дизель» — «говорить», «фазель» — «делать» и «тразель» — «приносить». Изменяться они будут все примерно по одной схеме, и давайте посмотрим, как же это у нас происходит. Итак, начнем с глагола «дизель» — я говорю, ту дишешь, ты говоришь, эл El, эла или восье диш, он она или вы в уважительной форме говорит, нож муж мы говорим, El, или элыш дизай, они говорят. В разговорной речи мы очень часто, когда что-то не понимаем или не расслышали Нужно нам переспросить, мы э, нашему собеседнику говорим диш если это в форме обращения на ты, или «дига», когда мы обращаемся на «вы». Это глагол в повелительном наклонении, и об этом мы говорим об этом мы поговорим в одном из следующих уроков, но тем не менее в эти фразы мы очень часто используем в нашей речи, когда нам нужно что-то переспросить. «Дига», когда мы обращаемся к человеку э, в более уважительной форме, и диш когда мы обращаемся к человеку в менее официальной форме, и нам нужно что-то переспросить, если мы не расслышали. Далее, это глагол «фазер» – «делать». «Эл» – «фасу» – «я делаю». «Ту» – «фазж» – «ты делаешь». «Эл» – «эла» или восе – «фаж». «Нож» фаземуш – «мы делаем». «Элш» – «фазан». Глагол фазер используется в очень популярной конструкции, когда мы кого-то о чем-то просим мы говорим пожалуйста, с фаш фавор". Если мы будем это более дословно переводить, это будет звучать как если вам угодно, если вам удобно, с фаш фавор. Или когда в очень официальной форме нас просят о чем-то сделать, также нам могут сказать фасофавор, будьте так добры. Это опять же повелительное наклонение, о котором мы поговорим в одном из следующих уроков. И последний глагол на сегодня – это глагол «тразер» – «приносить». Изменяется он примерно по той же схеме, что и предыдущие два. «Эл» – «трагу», «ту» – «тразж», «восэ» – «эл» или «эла» – «тразж», «нож» – «тразэмуж», «элш» или «элш» Ну и на сегодня на этом у меня все. Чао-чао, а ты, апросима.